Сегодня в гостях у нас Леонид Орлан, интересный ориентированный психотерапевт, и мы говорим о том, как добиваться своих целей, особенно, особенно после Нового года, когда энтузиазм немножечко паутит. Друзья, вот мне кажется, приблизительно все наши такие какие-то мечты после Нового года, ну не то, что куда-то уходят, а немножечко растворяются, энтузиазм спадает, мы думаем, да зачем, вроде все это не нас так устраивало, но давайте все то, что мы вот запланировали делать, все-таки как-то делать. Но для того, чтобы понять, как добиться этих целей, мы сегодня в гости телесно-ориентированного психотерапевта Леонида Орлана. Леонид, доброе утро. Доброе, доброе. Леонид, ну все-таки энтузиазм поубавился у людей, и по себе я даже это чувствую, некоторые вот какие-то цели, которые ставились на Новый год. Все, я это сделаю. Вот как-то праздники закончились, думаешь, ну нет, ну как же. Как правильно ставить цели и их добиваться? Давай начнем все-таки с ответа на вопрос, как себя восстановить после праздников. А вот реально сейчас... У да. многих людей упадок сил, и сейчас на все свои цели, которые планы, которые оставились 31 декабря, махается рука, кладется части тела, всякие там инструменты, и ничего не хочется делать. Это нормально. Это называется послепраздничная депрессия. И главное, дать себе время раскачаться. Знаешь, вот машина с места не запускается, не, не, не начинает двигаться со скоростью 100 км в час. Да, да, хорошо, вот да. начать двигаться медленно, постепенно, днем, день за днем, увеличивая скорость. Необходимо ставить себе маленькие, знаешь, как вот, одну маленькую цель на день, потом две маленькие цели в день. Выполнил и себя похвалил, молодец, о, круто, я вот две смог сделать, это круто, да. Потом одну маленькую и одну большую. Ну и лягушку сесть утром, да, то есть большую цель постараться сделать утром. И потом уже с чувством собственного превосходства, да, делать одну, две, три, сколько получится маленьких. Вот постепенно раскачивать. Реально январь месяц, он достаточно тяжелый, глазами хочется сделать все. А сил энергии маловато после праздников. Реально много энергии ушло на общение, на гулянку. Поэтому ну, потому на... что если первый раз приходишь счастливым к человеку и как-то поздравляешь искренне, то уже к десятым гостям ты да, доходишь да, да, и да, думаешь, да. боже мой. Сколько это будет длиться. Да, увы, это так. Поэтому себя важно сохранить, важно по вечерам отдыхать. Вот можете зайти на мой канал на YouTube, там как раз есть записи интервью у Радиофил, и там есть э, запись нашего интервью, как правильно отдыхать да, в самом да, начале. И вот там его переслушать можно и научиться правильно отдыхать. Ну да. а теперь давайте, как ставить цели? Для да. начала нужно, давайте так, узнаем, как, разделим этот вопрос, как правильно ставить, как их добиваться. Да. Как ставить? Вначале перед постановкой цели нужно проверять на истинность. Это моя цель, это я этого хочу, или это мне навязали. Угу. То есть реально хочу ли я этого? Ну, то есть, грубо говоря, это хотят стереотипы какие-то да. навейные мысли, или же мы этого сами, к этому сами пришли. Да. Потом, когда вот цель реально вот моя, и действительно я этого хочу, я этого хочу, и удовольствие от этого получу, я, а не кто-то другой, тогда формулировать необходима цель. Формулировать как? Конкретно. Четко, вот, допустим, если человек хочет автомобиль, какой марки, какого года, какого цвета, был или новое, то есть все-все-все максимально подробно. Стоимость. Ну, для того, чтобы понимать, как добиться этого. Да. Чтобы э -э энергетическое. Вот визуализируюсь, чтобы энергетически сформировалось пространство, которое дальше будет наполняться энергией. Так. Потом она ну, вот измеримо, осязаемо. И достижимо. Достижимо и обосновано. То есть, чтобы цель была э, ну, вот реально нужной, ценной. Понимаешь, вот когда человек работает, допустим, в офисе, там, клерком на зарплату 5000 гривен, а при этом хочет ставить себе целью... Купить в да, да, Мазерати, да, да, Мазерати, то это нереально, это недостижимая цель, и подсознание... Но она достижимая, но просто, не предположим, не в этот период, но это нужно длительное время. Она недостижимая в текущих условиях жизни этого человека. Да? То есть цель да. должна быть реально обозримая там, на 120-150% его реальной жизни больше. Угу. Ну, то есть, если человек сейчас ходит пешком, да, то ближайшая цель – ездить на маршрутке. ездит на маршрутке, там пересесть на собственный велосипед. Ездить на велосипеде и пересесть на собственный там маленький малолитражечку. Ну слушай, мне кажется, некоторые малолитражечки э, по отношению к каким-то крутым велосипедам одинаково стоят. Ну, специальные горные, да. Хорошо. Опять же, цель должна быть определена во времени, независимо от других людей. То есть не то чтобы не для того, чтобы там цель, чтобы Вася Пупкин мне меня там повысил, или там, чтобы этот человек мне перекладывается ответственность да. за свою цель на кого-то другого. Да, чтобы он это сделал. И обязательно цель должна быть экологичной. То есть я достиг, когда достигну своей цели, чтобы при этом не причинялся вред другим. Ну или если будут двигаться границы других. То, чтобы как-то это компенсировать. Ну, вот как пример, да, молодая пара хотели съех... ну, жили у... в квартире у родителей, ну и хотели съехать домой. Ну, как-то так две семьи в одной квартире. Ну, да, Тестно. не комильфо. Да, вот. И для того, чтобы съехать, мама будет там, она и так больная, за ней нужен, в принципе, уход, присмотр, папа не всегда может. Они нашли решение, они выкупили соседнюю квартиру и отдельно и когда есть необходимость можно прийти в гости можно помочь маме то есть ну, экологично комфортно вот. абсолютно для всех да значит как добиваться цели ну смотрите, всех людей можно разделить на две категории процессники и результатники процессники им не важно добьюсь я цели достигну и сам, достиг, сам важен результат важен процесс кайфут. да угу. чтобы в дороге было хорошо и такие люди зачастую своих целей не добиваются. Ну, 20-30% максимум. Ну и противоположная половина это результатники. Мне все равно, как, как да, хоть костнилях, хоть умри, но добейся цели. И вот, естественно, идеально это золотая середина. Уметь и находить удовольствие в процессе движения, и добиваться целей. Я думаю, что есть такие люди, они больше похожи для меня на искру, потому что они могут, ну вот у них фонтан какой-то энергии, фонтан идей, но вот они выдают, выдают эти идеи, но в то же время угасают. Вот похоже на искру. Как им вот добиваться чего-то? Смотри, я когда учился в институте, то у нас была такая мудрость, вот есть люди, которые умеют делать, есть люди, которые умеют преподавать. Угу. Вот у нас были преподаватели, которые семь пядей во лбу прекрасно любую схему... Ну, у меня первое образование ну, электротехническое. Угу. А, семь пядей во лбу он прекрасно разбирался в любой микросхеме, мог починить любое оборудование, но объяснить, как оно все работает, он не мог. Но язык не с того места рос. Но немножко И... не на то. Да. да. И вот а, есть люди, которые генерируют идеи, да, они в голове, головастики, а да. есть люди, которые достигают идеи. Это зачастую два разных человека. По сути, нужно совместить это одно. Вот в идеале совместить. Ну и давай так. Почему человек тухнет? Почему вот эта искра потухает и ну, да, руки опускаются? Не Да. Потому что, ну, во-первых, зачастую фантазии далеки от реальности. То есть человек. Сгорается идея, хочу, а потом, когда проверяет эту идею, ну, свою идею, на воплотимость, на достижимость, на реальность. Да, на реальность, то оказывается, что все не так легко и радужно. А, ну и второе, это реальность достаточно ригидная, то есть не гибкая, И для того, чтобы в материальном мире создать что-то новое, то нужно приложить большое количество усилий. И третье, у человека, ну такого uh -huh. фантазера, так это назовем, реально мало внутренних сил, вот таких вот физических, чтобы раздвигать пространство, чтобы создавать материалы. Поэтому он генератор. Ну и, знаешь, по принципу дуальности, полярности, такому человеку очень хорошо рядом с собой иметь друга, ну или там партнера, который бы был таким скептиком, материальным, приземленным и воплощал эти идеи в жизнь. Ну вот как в хороших компаниях, есть да. хозяин, который генератор идей, и есть директор, который эти идеи воплощает в жизнь. Это, кстати, правда. Это так должно быть, мне кажется. Вот. И вот смотри, немножко дополню про как добиваться целей. Вот все свои цели. Цель это, – это, это не только образ, это не только идея, что я хочу. Это еще расписан план пошаговое достижение. То есть куча маленьких шагов к достижению. Что я должен сделать сегодня, что я должен сделать завтра, через неделю, через месяц. Вот ну, этот что расписанный план. Что делать. Да. Да. Ну и как же делать, если человек все-таки загорается, а потом тухнет? То есть сразу же загорелась идея, сформулировал и потом ее проверил на достижимость, на реалистичность. И начал совершать, если нет такого партнера, да, mm -hmm. который будет это делать, которого можно Хочешь, начал да. Да. На, на, самому начать совершать действия в течение суток. Потому что есть правило 72 часов, энергия тухнет, энергия умирает. Да, вот если mm -hmm. она не, не нашла воплощение, то через 72 часа, через 3 дня, человек забывает и идея уже не такая острая, не такая прельщая. Да? В принципе, я да, ярко. я с этим абсолютно вот. согласна. Поэтому в течение первого дня необходимо совершить действие либо себе, ну, самостоятельно, либо делегировать их кому-то, то есть запустить процесс, запустить некую волну. Это я согласна. А вот как постоянно подогревать интерес к цели? Потому что э, не просто иногда опускаются руки, а иногда думаешь, ну и цель не такая уж... Хорошая, мне и без нее неплохо живется. Ну, во-первых, цель, как я уже говорил, должна быть высокая. Чем больше цель, да, тем тяжелее промахнуться, тем легче в нее попасть. Поэтому цель должна быть большая, путь должен быть разбит на маленькие шажки, на маленькие кусочки, и за каждый шаг, за каждое достижение вот этого плана, да, вот план разбит на части, да. за каждое достижение части, за выполненный шаг, Необходимо себя поощрять телесно То есть не просто сказать я молодец А допустим там купить себе шоколадку Либо там погладить себя по голове сделать, но мы пойти сделать знаем, массаж. как себя поощрить да, правильно вот поощрить именно телесно Чтобы тело помнило, что достижение цели это круто а, Хорошо, а как справляться с препятствиями? Потому что их обычно много на пути а, Но понятно, что не опускать руки Но как их не опускать? Как вот приступиться? А здесь какой-то барьер Здесь наоборот переплыть что-то ну, смотри, во-первых, не жаловаться. Увы, к сожалению, в современном обществе э, есть одна большая проблема. Это даже, можно сказать, инфекция, мы которая любим жаловаться. Да, это жаловаться. Вот. Э, нужно не жаловаться. Вот мы, люди, привыкли жаловаться на все, всегда. Вместо того, чтобы жаловаться, гордиться своими достижениями находить это и говорить. Я, я, кстати, две секунды тебя перебью. Недавно смотрела видео какой-то из американских актеров. Он говорит, боже, друзья, да сколько мы можем жаловаться. Он говорит, буквально 30 лет назад мы не могли представить, что мы там сможем спокойно себе летать везде и постоянно в самолете. А теперь в самолете пропал Wi-Fi. Боже, какой ужас. Все, да. Я не буду летать. Это плохая авиакомпания. Ну и тысячи таких моментов, которые действительно сталкиваются с реальностью. Можно перейти жить это ничего страшного ничего ну? страшного люди ходили пешком когда-то расстояние в тысячи километров Мы сейчас мы эти расстояния летаем за несколько часов поэтому не жаловаться не опускать руки и помнить что каждая ошибка каждая неудача это всего лишь нехватка каких-то ресурсов каких-то знаний каких-то навыков каких-то умений то есть ресурсы информационные знания умения навыки каких-то материальных ресурсов, то ну, есть понятно, денег, денег, предметов, да. чего-то там, либо человеческих, каких-то связей, каких-то э, коммуникаций. Вот чего-то не хватило. И просто нужно узнать, где эти ресурсы взять сейчас, ну, на потом, либо где я их смогу Постепенно, взять в будущем, везде, да. ну, смогу взять в будущем, чтобы тогда использовать. Просто. Друзья, Помните, что все, что вы приобретаете по жизни, это опыт, и в конечном итоге где-то оно вам допонадобится. Да Выстрелит. Выстрелить. Леонид, спасибо большое. Надеюсь, все усвоили, поняли, как правильно ставить цели, как их добиваться, и как все-таки не потерять тот самый энтузиазм, который был у нас в новогодние праздники, но ушел. Ну и завершающее мое слово. Помните, что цель – это не образ, это не визуализация, это план его достижения. Все легко и просто. У нас в гостях был телесно-ориентированный психотерапевт Леонид Орлан. Можете его найти на страничке ВКонтакте, в Фейсбуке, также есть канал в Ютубе. И записываться на... записывайтесь ко мне на консультации. Да, все очень легко и просто, Леонид. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.